Добрый день, меня зовут Шапранова Татьяна, я тренер и технолог компании Гильтек, и мы сегодня поговорим с вами о средствах, которые помогут вашей коже во время диет и похудения. Вслед за ушедшими килограммами появляется шелушение, высыпание, обвисает кожа и видно морщины. Такое бывает, придется поменять программу ухода. Прежде всего, обратите внимание на питьевой режим. Вода важна не только для всего организма, но и для кожи. Добавьте в свой уход увлажняющие средства. Например, сыворотка 3D увлажнения и маска Акваудовольствия подходят для любого типа кожи и позволят сохранить влагу во время вашего процесса похудения. Если ваша диета содержит мало белков и животных жиров, то это всегда влияет на качество кожи. Это всегда потеря тонуса и эластичности. Пока вы молоды, это может быть незаметно, но с возрастом это проявится сильнее. В этом случае стоит выбирать средства, которые содержат витамины, антиоксиданты. Также могут содержать гидролизаты коллагена, эластина, пептиды – все те компоненты, которые помогут вам удержать каркас кожи. Среди средств Гильтек вы можете найти концентрат 5 пептидов, сыворотку интенсив омоложения, а при резкой потере веса гель, моделирующий для нижней трети лица, поможет поддержать овал и подтянет кожу. И не забывайте про массаж не только для тела, но и для лица. Также иногда диета сопровождается резкой сменой рациона, что может повлиять на возникновение акне. В этом случае обратите внимание на продукцию линия антиакна с противовоспалительным действием, а также на энзимную пептиновую маску для дополнительного очищения. Грамотный подход и правильный выбор косметики позволит вашей коже оставаться здоровой в любых ситуациях. А на сегодня у нас все. Оставляйте свои комментарии, рассказывайте о ваших любимых средствах Гильтек, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео.